приветствую всех кто на моем канале впервые или не впервые с вами Артем на канале Артем move мы продолжаем проходить сталкер желания фантома в мире Майнкрафта моя собственная разработка друзья уже пятая часть моего прохождения что вот в этой части друзья мы зайдем за так сказать за первым заданием долго, потому что мы вступили еще в группировку долг то есть мы теперь не только ученые вот а также принесем наконец-таки костюм погибшего сталкера а уже друзья в следующей серии мы пойдем дальше по сюжетке идти на дикую территорию с лабораторией x14 вот Друзья, я переустановил мод, скачал мод на другую карту, на другую мод, потому что из-за того мода у меня слетел полностью мой Я боялся, что все мне потеряете, я не смогу больше снимать ролики, но данная карта, данный мод вроде бы работает нормально. Друзья, здесь находимся, мы, нет, все наши. Нам, друзья, нужно вот сюда, друзья. Это именно вот сталкер, то есть а, погибший, которого мы должны забрать его костюм. Ну тут я умно, не обращать внимание. Карта будет генерироваться, как только мы будем вот новые места открывать. Это большой, как вот это наша. Так что вот, так, давайте спускаться и оружие уберем. Мы не злить ноутбуц. Так, где спустился нормально? Блин. Все спустились нормально. Так, у нас септичка. Можно использовать принцип. Так, бар мы можем не захоронить ну, давайте мы поставим чекпоинт. Бар сторинген. Отметим его зеленым, сохраняем. Отлично. Все, это будет наша, как сказать, точка. Чтоб мы не потерялись. Так, сейчас куда? А, сначала давайте вот А, у нас есть 10 тысяч. В принципе, можно что-нибудь купить. Сейчас посмотрим. карман, торговец, троговик, на 60 тысяч, копиканок тогда не нужно, у нас есть, но мы не можем это купить, потому что нам нужно именно то, что 10 тысяч на купюре, и это, я бы сказал, очень и очень неудобно. То лишь нам нужно где-то разменять. Может, кто-то наделает человека, у которого можно разменять купюры большие на маленькие. На несколько маленьких, чтобы можно было много чего купить. Потому что так это просто не нужно. У нас, в принципе, много чего есть. Вот, в рюкзаке А, не столько вещей. Неважно языке у нас тоже много чем есть кстати эта броня даёт большой прыжок сейчас вот то есть мы уже бегаем обходим и бег быстрее. Видишь, вот. так вот Закроем. так вы следующим заданием приветствую снова Сергей я по поводу нового задания для долга. Да, задание для тебя есть. Заплачу полторы. Плачу столько, потому что на двойном готов слушать. <coughs> Продолжай. Наш информатор мне сообщил, что в долге сбились предатели. Он утверждает, что видел, как на экраном пути бандиты перебили всех наших, а сами прикинулись долгов цвет. Одного из них... Одного из их предводителя включит кабану, может слышим. Так вот, предатели устранить. А по поводу второго задания. Ничтож все собак. Они шастают возле нее агропрома. Мешаются не ей богу, а патроны тратить на них не хочется. Закабан, это ж тот мужик, который <свят> э стоял на охранном пункте. Где еще две эти разложены. Так, договорились позже. Ну, договорились, давай. Все, тогда буду ждать. До встречи. Новое задание устранить предателей. Так, сейчас посмотрим. Так, устранить предателей и ликвидировать ставившихся собаку у негропроба. Нужно убить предателей на охранном пути. Уничтожить ставившихся собак рядом с нее 5 бандитов 3 и 3 псимдусубарки. Вот пример показывает, а вот один больше я не помню. Так. Ну, как раз вам по пути не игры по можно зайти к этому. Ну, короче, чтобы было получить. костюм принести все расстояние а вот телепорт не телепорт даже можно не это будет читерский просто телепортироваться лучше пойдем просто пометки нельзя туда ставить. Можно. Так, это не они. Не это не, не это наши. Сто процентов. Кабан тот, который без маски единственный был. Ну, холл. Да, это не наше. Вот я так и думал, что что-то не чисто, потому что помните, да? Блин, я просто патроны потрачу Ну, помните, да? Так, какие-то монутанты Не-не-не, Да ладно, опять бандита. Я же Ладно. Вспомним. Скажу в следующей серии, потом уже. Ну чё, серьезно? а... Меня нету. Так, у меня нет патронов, вы чё? Гляди. Какие-то надо двадцать на девять, да ладно. Да, кончики патроны. О. О, смерть было близко. Даже очень. О, активно земле тут. Не ладно. Так. Бережимся. Вот нам еще целый целок. Ну, в принципе нормально. Все идет. Да, вот мы пришли как раз тут тем нормально. 400 метров. Если вы хотите, чтобы я... А, так, так, так, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Не вижу. Если вы хотите, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, из-за это не знаю. Какой. Уже диалогами там. Пишите в комментариях. Может даже еще одну сюжетку сталкер сделал. Так уже был один заученного игры, а за сталкиваю. Там, ну сюжетку да, ну да, да, друзья, друзья, бандиты. вписывай сохранялочку Хочешь? Ладно. еще один? Чёрт! Я так и думал, что что что-то тут не чисто. Блин, как не могу понимать. Так. В общем, там все. Убили. 5 из 5. Ну тут нет счастья. Все, мы вроде их убили. Капец. Мы убили долго Ну, фактически нет, это блин бандит. такая а это, видимо, настоящий долговец. Нам ничего не скажет. Ничего не скажет. Стоял, смотрел. просто Нам Ничего не помогло, главное. О, теперь можно зайти сюда. Что за патроны 3 нет а для чего тогда непонятно ладно допустим через патроны да ладно выделяй так вроде тут все подобрал так что же тут интересно мне нужно показать так есть не запись так у, у... Не понял, тут мол, это для корша. Так, ясно, понятно. Нет. Точно. Так, будем на канале патроны. Наш сталкера, мы... Мы... мы. Где? Мы тут. Нам недалеко, да? Ну, не то, что далеко. Что такое непонятно? Так. нет это очень плохо потому что если здесь есть радиация а я только что не видим что она есть вот я уже радиации мышц сморм потому что у нету ничего пробежаться пробежаться пробежаться пробежаться Вроде пробежались. Вроде нету я да ну нету у нас нету моя смерть теперь нам а нам еще пси собак нужно убить три пси собаки пси собаки а я их не вижу где они можно, да? Знаете, все собаки. Да, мы ну, туда. О, вот значок. уже ту радиация, тут уже радиация, я их не вижу, вы их видите. непонятно где короче будем возвращаться посмотрим, а сейчас нам надо где-то рядом с ней агропром что я их не вижу вот, Но сначала давайте заберем костюм. там военные, нужно устранить сначала военные Конечно же. Чувствую их там до хрена. Я уже вижу, что это хрена это такое входа. Хотя, может быть, тут есть. Нет, не вижу. Другая быть здание. Ну, точнее, к стене подойти. Ближе сейчас мы все сделаем. Все Нет. Там будет неудобно убивать. Актуаре, вот тварь, вот сволочи. В смысле, ну эм. А, нет, еще есть. Не осталось. Ну, так и всех устранили. Непонятно. Ладно. Так. Значит. о, здание завершено, внести костюм к гибшему все, значит сейчас пойдем сейчас проверить еще Всех убили? Не, дальше не пойду, дальше не знаю. Так, все, можем убирать эту метку. Все отлично. Идем куда? Но сначала надо... У вас, много. Там никого. Здесь тоже никого, скоро будет утро, конец-то. Радиация не-не-не-не-не. Не надо, блин, ничего нету. Точно ничего нету. Радиация. Хотя птичка. Ну, ладно. Спампоинт прописываем. Yes. так все это можно убирать не знаю не нашел я всех для этих птиц собак что теперь делать попробуем дальше поискать может и не дальше вот антирад надо купить у нас мало была аномалия Плохо. Ну, мы их понидут сейчас. Так. Может, здесь пишет на YouTube, где-то вот где верит. А тебя не рядом с ней, Гроппом. Игропробно... Давайте похожим на себя. <гас> вот они. Друзья, а вот они. Так, а прыгнул, вот, тварь. А, -а, а чуть не умер, но выполнил. Чего прыгать? эти штуки мне не нужны. А. Так, смотрим боцман вот, смотри. Все выполнено. Можно идти за награды. Все собаки и мои. Так. А -а -а, еда, еда, еда. Ни с хочу. Ну, птичек нет. Так, друзья, да, в следующей части мы пойдем с вами в лабораторию но следующая часть скорее всего выйдет пока не знаю когда потому что локации лаборатории нет и мне придется строить самому это долго достаточно поэтому я думаю выйдет ну, через неделю в часть. а может быть раньше все зависит, сколько они строят, Ну, в это время будут выходить ролики по сталкеру, тень Чернобыля, обычно не в Минград, вот, так что так, я правильно иду, да я правильно иду, сколько там, 400 метров, нормально, так, Всем нужно тулоть, нужно... Вот сколько у меня хлама. М -м -м. А, у нас же есть. Это еще. Человек переживает. Саида, позови <с <с...> Так. 15-12. Нифига это. Вот тут будет все. Вот это 15 на 12. Дум -дум -дум -дум -дум -дум три. Так, мне еще возродятся, надо поставить, чтобы они не разражались, конечно. Ступень там. Так. Так, выполняли это из мода сталкер. А это из мого мода. Так. Эти штуки исчезли, да? Которые тут пушками отключатся. Да, я вынесу уже... Все, нормально это наше. Идем, А вот еще есть хотим, ну давайте там, не знаю. хлебушки Перед входом покажу документы. Ну, не надо. Рыжий, брал не Да, в следующей части не пойдем То самое лабораторию Сначала встретимся с проводником Который нам покажет Где она находится Потому что я, честно Я ее еще не построил Но Мы уже не знаем по сюжету Мы не знаем Где она находится По сюжету Так, вот точка Ничего госсподава. то я тупо Вот, я в тебе не сомневался получены деньги 1500. Отлично. Так, теперь забираем награду и того, кому костюм должен быть так. Спасибо, товарищ. А то самомульти туда было небезопасно. Полученные деньги 50. Вааа, отлично. Теперь у нас Давайте еще отсюда доставим. 10 меча еще может предложить принести артефакт медуза убить вожака бандитов ну это я думаю может кто может сделать так привет торговец можем купить можем купить даже это можем но нам это не надо блин могли бы купить водку кстати, она тоже хорошо среди нас. Мы посмотрим, что еще есть. Это нам не надо. Это компас. Члка <сёк> не медуза. Аптечку и водку. Беру аптечку. Аптечек у меня нет. Это сильнее здесь. Сарь. Косарь. Можем артефакт, Этот, этот детектор. Но нам не нужен. Да ладно, мы ну, купить. Патроны ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Здесь. здесь. 5000 посадок а мы 500 вроде нигде больше заработать не можем да? Ладно. Ладно, надеюсь, что вам понравилось ставьте лайк, подписывайтесь на канал следующей серии мы отправимся в роднику там в некую территорию лабораторию 14 удачи всем